Поверь, что? Я Там целое что? Крыло, соки, да? Камеры, ничьи, это очень хорошо. Давай ну, я сразу думаете, тебя, вы, тебя вы, разобью еб... А, наверное мне стоит <связь> сделать... <связь> Ты кого? Ты это... Не того, не делай так. Идут быстрее, чем для дома. Да, да, да, да, я Но согласен. все будет хорошо. да, сказала мне картошка. Что я курил? Я не знаю, честно, не помню. <решу> я Ой, я толстая? Нет, дурак! <решу> Слышь небес, ты, это Ты не бузи, я сейчас тебе этот куб, знаешь, куда-то засуну Ты знаешь, куда я его могу засунуть А, это а, а, а что? Вы, а... Андрюха, не вынуждай меня Нет Я тебе говорил, я тебя прибежу Не ты, ты сам виноват Как вы думаете, я смогу? Я думаю, да. Э -э -э. Теперь идешь ко мне. Да. Все, я стою на нем. Оп. У -о -о -о. Что? Не понял. У меня что? Я запомнил. Все, Андрюха, тебе капсда салат. Андрюха, ты давай не выделайся, Я тебе говорю серьезно. Оп. Возьми! Нет, Андрюха, ты. Отлично. Все, пойдем дальше. Все временем можно развить к ней но она может быть невыносимой для того, у кого недостаточно развит интеллект. То есть это намек на то, что он тупой, да? Ну, есть, в принципе, таким. Ну, каким родился, таким и помрёшь. пропустила! Ой, ты проходила. Неважно, продолжай, не будешь. И раз. Кого пропустила? Стопэ. А, ты про экранчик мне говоришь? Лови! внизу ясность нет просто путь. ты тупой и не нет, получаешь наслаждения. я вот я тебе что делать. хочу сказать братан это ты мне не братан какой ты ты ебал хорошо куда-то я приехал что дальше поехали сюда оп Хорошо. Так, а что происходит? Я не понимаю. Да, да. И раз. Шикарно. Поехали, Андрюк. Давай, несы, Андрюх, поехали. Андрюх, кажется, мы обосрались. три камеры до Три камеры? Я не доживу. Точно кончено. Несем еще. Поехали. О, я в нем. Я смазываюсь. Теперь мы делаем просто приколдес. Ловите пацаны. Все, пацаны полетели. Ага, Андрюха. Прямо сейчас. А, прямо сейчас. Ну ладно, погнали. А я могу как-то помешать? Сопротивлять. Я не могу никак. Я могу вот так сопротивляться, но я не думаю, что это хороший. Наверное, спор... ты уже... Наверное. Главный Кабздюк, который когда хочет меня убиваю, убить. Момент, снила, когда он снила, его снила, убивает. Ага. А не а не а нет. Нет. Нет. нет, нет, нет, не нет. Вс ⁇ пока. Вернись, Глупенький. Вернись, Андрюха. Это О, ты? У меня идея. Да, да, ты. А, ну за Андрюху я тебя порешаю. Давай подождем, пока Андрюха дойдет к нам. А ему мешает стена. Ему мешает невидимая стена. Разработчики, какие вы твари? Ему мешает невидимая стена. Андрюха, развернись, Андрюха. Андрюха, давай, разворачивайся. Надо было, наверное, прописывать щиты и спасать Андрюху. Потому что. Бля, Андрюху жалко. Какие-то квадратики. О, жесть! Кто-то из армии вернулся. Все, поехали! А тебе нет! Ладно, пойдет. посмотрел записи, Мой план такой: Окей, слушай. Хорошо. Окей, ему ну, разумно. Нет, ну О, ты и хорош, тебя. хорош парень. Узнаешь, этот план так хорош, я себя и а? а, я застрял. Все. Не, ну ты такой, конечно, это умный, конечно да, же. Нет, Отлично. Нет, дурачок, серьезно, я тебе отвечаю. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Братан, братан, братан. Оп! На, повреждение. Иди сюда. Оп, оп, оп. Ой, братан, извини, я упустил тебя. Две минуты, хорошо. Как раз хватит мне посмотреть один сайт. Оранжево-черный. Давай сюда. Оп. мне так нравится его, короче, троллить. Поехали. Иди ко мне. Ты что за модуль? Ты явно не модуль любви, потому что несешь какую-то хрень. Опасность. Реактор поврежден на 100%. 100%! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Я требую взрыв. Сейчас, сейчас, сейчас. Я нажму. Я нажимать... Я нажимать кнопки люблю. Не-не. Оп. Да, вот а, это ты, конечно, мощный еще да, еще да ладно, я и не да? такое переживал Я это сколько это раз башкой бахнулась Это все вообще покрыл. жесть <пиу> <пиу> <пиу> Тебя <капсула>. Все, поехали <пиу> Опа Это да Космос. Класс, да. Вообще шикарно. Вот это вот это класс. Мы в тот, да щас, щас, пустите! я тебя впущу. А ему надо в космос. Ловим! Опа, до свидания. Все, до свидания. Ну, картофан, я вижу, ты подрос. Знаешь, пока я была Кэролайн, я усвоила важный урок. Я думала, что ты мой злейший враг. А все это время ты была моим лучшим другом. Конечно, естественно, я тебе сразу это говорил. Это хорошо. Все, капздец. И и победил. Он удалил человека. Теперь она... Не человек. Да, это та еще задачка. Я хрень. Да, да. да. Пока сама в яму не спрыгнут не сдохнут. Здорово! Почему-то я чувствую себя как среди 9 негров. Какая сильная музыка. О, свобода! Хотя это не точно. Графическая свобода. Уж очень сильно графическая. Но все-таки вроде бы свобода. Антон? Тут еще есть совместная игра, собственно, но, но я не знаю, буду я играть в нее, если я буду в нее играть, то с кем мне ее играть, в общем, ну она есть, если что, если вы захотите, то мы можем это все сделать. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Portal 2. Давай, удачи.